Надежда Калова. я эксперт в области здорового образа жизни и соавтор большого интересного проекта Лучшая версия себя. Сегодня я продолжаю вас знакомить с нашим проектом и с тем, какую пользу он несет нам с вами, обычным людям, и в то же время какие вопросы, задачи и проблемы он решает. Потому что я вам рассказывала, что проект адресован, программа адресована всем, кто серьезно и осознанно относится к своему. Психологическому, психоэмоциональному и физическому здоровью. Курс на, В рамках программы «Лучшая версия себя» мы создали курс «Офисный синдром». Офисный синдром – это факт, признанный всемирно. И существует 10 факторов поражения нашего здоровья за счет этого синдрома. Сегодня мы с вами поговорим о том, как влияет работа сидячая, работа в офисе, что из себя представляет нарушение проблемы ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, и как это связано с нашей сидячей работой, как это связано с нашим образом жизни. Но если так разобраться, то любой пункт из 10 наименований, из 10 проблем, которые есть в офисном синдроме, они тем или иным образом связаны с нашим образом жизни. И вообще, как бы, если так разобраться по-честному, то любое нарушение здоровья, оно опять-таки связано отчасти с нашим образом жизни. Потому что я не устаю и, и, и всегда ссылаюсь на статистику, которая существует, что статистика ВОЗ, что 50% нашего здоровья, нашего здорового состояния, здоровья человека зависит именно от нас, на 50%, и только там на 20% от генетики И только на 20% от окружающей среды. И только на 5% или максимум 10% от медицины. Поэтому уповать на медицину не приходится. Приходится все-таки уповать на себя и на, само, на самоосознанность. Почему самоосознанность? Почему я делаю такое вступление перед тем, как мы с вами сейчас будем говорить о работе желудочно-кишечного тракта? Да все очень просто, потому что нарушение желудочно-кишечного тракта начинается в тот момент, когда мы не балансируем наше питание, когда мы отпускаем это на самотек. Вот обратите внимание, что когда вы приходите на работу, вы ответственно относитесь там, к тем поручениям, которые у вас есть, или к тем задачам, которые вам нужно решить. Вы уделяете здесь, включаете голову, начинаете анализировать, как это сделать, как это сделать правильно. Но когда дело касается себя лично, сделать передышку или там, допустим, подумать, что вы съесть такое полезное для себя, то здесь мы все пускаем на самотек И начинаем искать какие-то оправдания. Ну, я же съела одну печенюшку. Ну, что там одна печенюшка? Или, ну, это у меня генетически. Это как же? Вот это у меня генетически. Я тут как, вот что я могу тут сделать? И получается, получается, что вы нарушаете вот этот баланс работы вашего организма Потому что а в вот, элементы здорового образа жизни там есть одно такое замечательное, один замечательный пункт воспитание с детства полезных привычек. А вот правильно питаться в принципе, это привычка. Привычка, которая у вас есть, которой можно научиться и точно так же можно разучиться. То есть, когда мы, допустим, живем в семье, мы в рамках семьи балансируем наше питание. Вот 2 сентября у нас стартует ЛВС интенсив, небольшой такой недельный будет марафон, и там будет один день посвящен нашему питанию, когда мы с вами разберем некоторые вариации блюд и насколько это сложно, и насколько это просто приготовить что-то в семье, чтобы у всех был выбор. Знаете, когда дело касается питания, мне очень нравится, система все включено. Не потому, что там вот можно выбрать все, на самом деле это очень хороший экзамен. Экзамен в каком плане? Вы приходите, у вас выбор огромнейший, и вы можете выбрать все что угодно. И что, вы Конечно, плюшки, конечно, пирожники. Ну, может быть, конечно, я ошибаюсь, и это не так. Но есть возможность выбора такая, что вы можете из большого количества всего выбрать то, что полезно. И это реально. И Я... На этот счет мне очень нравится. Приходишь и выбираешь именно то, что вкусно, полезно, то, что развивает твои вкусовые качества. А что касается работы в офисе. Конечно, мы сидим целый день. Конечно, у нас нарушаются обменные процессы за счет замедления кровообращения. Да, все это есть. И плюс ко всему накладывается еще то, что мы едим. А что мы едим? Мы чаще всего утром, ну, кто-то завтракает, а кто-то нет. Кто Прибегают, выпивают чашечку кофе, чашечку чая или там чего-нибудь такое, перехватили, пошли работать. Но энергии на это не хватит. И поэтому вы через час идете пить кофе снова. И потом через час пойдете пить еще кофе. Или там, допустим, там через полтора. Потому что, когда вам не хватает энергии, вы начинаете бегать и начинаете пробовать то или иное там блюдо или ту или иную кофейюшку выпить. А, на самом деле а, полноценный завтрак даст вам заряд энергии аж до обеда. И в принципе вы можете даже не перекусывать. То есть ничего страшного нет, если у вас нет этого перекуса. Если вы полноценно позавтракали, вам этот перекус, в общем-то, не нужен. Мы набираем ухудшаем работу нашего желудочно-кишечного тракта именно за счет того, что мы набиваем туда все, чего не, не лень. Да? Все, что есть там, допустим, на кухне, в офисе. А, ведь очень немногие, к сожалению, приносят с собой лоточки. Но нужно отдать должное, что сейчас все-таки есть вот этот момент, люди нач начинают следить за тем, что они приносят с собой на перекусы. Так вот. Если вы в течение дня постоянно бегаете пить кофе и пьете какую-то кофеюшку с какими-нибудь вкусняшками, это признак того, что вы ненормально не позавтракали, да, неполноценно позавтракали. Поэтому обратите внимание на то, что вы едите утром. Любое дело нужно начинать с самоанализа, с анализа. Да? Вот мы начинаем работу какую-то с анализа, точно так же и свое питание и питание своей семьи. Вот постарайтесь, чтобы у вас завтрак, обед или ужин немножко напоминали, а все включено, когда каждый член вашей семьи сможет выбрать то, что ему подходит, потому что все мы разные. У нас у всех разный обмен веществ, у нас разный тип телосложения. Это тоже играет роль, как мы питаемся. Вот и поэтому должен быть выбор должен быть выбор у вас и должен быть выбор у вашей семьи и тогда вы обязательно балансируйте завтрак полноценный и постарайтесь перекусами не злоупотреблять вам упражнение и серии маленькие шаги к большому долголетию маленькие шаги достижения цели мы с вами сейчас можем взять следующую вещь сделать постарайтесь пожалуйста, а сегодня просто взять и проследить, сколько раз вы пошли, выпили кофе на работе, и сколько плюшек или вкусняшек вы съели, и сколько времени вы потратили на это. А вот завтра постарайтесь, пожалуйста, взять и съесть на одну вкусняшку меньше, но за то же самое время. То есть Время останется тоже, вкусняшек будет на одну меньше, и вы растянете ваше удовольствие, и вы растянете вот это время, и вы дадите возможность вашему мозгу получить сигнал, что он сыт. И вы не переедите лишнего, и вы не засорите ваш кишечник. Но тем не менее, даже, что если, что, что если все таки эта проблема существует? Потому что эта проблема нарушение работы желудочно-кишечного тракта, она тянет за собой следующую. Она тянет за собой набор лишнего веса, что тоже входит в один из признаков офисного синдрома. То есть когда вы набираете лишний вес, то это опять-таки от малоподвижного образа жизни раз и от несбалансированного питания два. Здесь играет роль и режим питания, и то, что и сколько вы едите. И это надо обязательно контролировать. Если этого нет, то вы получаете тот результат, который вы получаете. Итак, ваше задание. Вы берете Сегодня отмечаете, сколько, плюш, сколько было перекусов раз, сколько вкусняшек вы съели два, и сколько времени на это потратили три. А завтра сокращайте все на одну вкусняшку. И поделитесь, пожалуйста, в комментариях: завтра или сегодня, что у вас получилось, и получилось ли? Что же можно сделать, что нужно делать для того, чтобы эм, избавиться от этой проблемы? Ну, первое то, что мы уже сказали: да, сбалансировать питание. И, конечно же, я же тренер, выполнять упражнения. Самые простые упражнения, кстати, которые можно выполнять даже после того, как вы поели минут через 10. Это упражнение очень простое. Вот сесть поудобнее, да, выровнять спину и взять, поднять руки вверх. Ну, можно так, можно так, как удобно, да, чтобы вы удержали. Плечи опустите и удержать вот это положение. Обязательно ровная спина. И в этом положении контролируйте шею. Шея не должна напрягаться. Чуть-чуть себя за макушку вытягивайте. Что в этом случае происходит? В этом случае происходит выпрямление вашего пищевода, вытягивание вашего пищевода. И пища быстрее, пищевая кому быстрее проходит вниз, туда к желудку. А переваривание происходит быстрее, мышцы включаются активнее, мышцы желудка. Вот. То есть вам нужно в таком положении посидеть минутки хотя бы три. Ну, если не получается три, потому что понятно, что если вы не тренировались, у вас вы почувствуете и спину, и шею, и плечи, и руки. Начинайте с 30 секунд. А еще польза этого упражнения в том, что оно выравнивает осанку. Его можно, в принципе, выполнять на рабочем месте, ну, например, вот в таком положении, да, когда вы взяли, вроде бы, ну, что-то там сидите, наблюдаете. И заодно вытягиваете свой позвоночник и свой пищевод, выравниваете а, то есть вот эти все вещи, это все вещи реальные. Главное, что ставить себя не на потом свои какие-то дела, вопросы и проблемы, а в первую все-таки очередь, потому что от вашего здоровья зависит качество вашей жизни. А вот, вот, вот такие вот проблемы, задачи как бы можно решить, вернее, вот с такими а, небольшими секретиками я с вами поделилась, чтобы решить вопросы с ЖКТ. Конечно, вопросов может быть больше, скажите, существуют вещи наследственные и так далее. Но есть еще такая вещь, которую никто не отменял: это психосоматика, это наши мысли. И иногда, извините, мы в нашу жизнь привлекаем какие-то вещи, которые, нам, в общем-то, не нужны. Вот. Что я имею в виду? Контролируйте свои мысли. Например, есть такая поговорка, типа того, что, ну не поговорка, а какие-то такие присказки да, из серии «я тебя там не перевариваю» и так далее. Но эти вещи все очень сильно сказываются на нашем желудочно-кишечном тракте. И тогда человек с точки зрения психосоматики привлекает к себе вот это вот не переваривание каких-то вещей, в том числе и продуктов. Хотите верьте, хотите нет. Это уже ваш выбор. Поэтому следите за своими мыслями. Итак, резюмируем. Первое, балансируем питание, режим питания и что и сколько мы едим. Второе, по возможности выполняем упражнения. И третье, следим за своими мыслями. И тогда у вас все будет нормально с пищеварением. Ну и не забывайте, конечно, выполнять упражнения утром, зарядкой утром или растяжки вечером. Потому что эти вещи, мало того, что утренняя зарядка, она э, заводит обменные процессы. Да, стаканчик воды тепленькая, или с лимоном, или с медом, можно по-разному. Варианты могут быть по-разному. Здесь зависит еще от м -м, кислотности вашего желудка и вашего организма и, и так далее. А просто водичка, она, конечно, дает возможность проснуться организму. Вот, То есть у нас с вами движение, питание. И мысли что еще приглашаю вас на наш семинар который состоится 21-22 в москве следите за рекламой следите за информацией на сайте фитнеснадежда.ру и longlife100.ru дальше и приглашаю вас на ЛВС интенсив который состоится 2, уже начинается 2 сентября следите за информацией в ленте и, конечно же, за моими эфирами и stories. А мы с вами встречаемся завтра. И завтра поговорим с вами по поводу туннельного синдрома. Мне попросили повторить этот эфир. Так что завтра мы поговорим по поводу мышки. И как избавиться от неприятностей, связанных с работой в офисе. До встречи, друзья!